Должны работать трезвые водители. Но ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята.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 Ой, я говорю, ребятишки, скорость 60, этот пиздюк едет без шлема, без нихуя На своем ебаном самокате. Это просто пиздец.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 Да, ну он уже шлет на кровати. Убери свою эту... Он, блядь, насрал на кровати. Молодец, блядь. Красиво было. Это сактирующий момент. Такой прыжок я давно не видел. On your mark. Ready. Go. getting ringed. Oh no. Alright, <laughs> go. <laughs> Just let it ah. sit, you tell me when. Alright, go. Alright, ready? I'll, I'll go three, go. two, one, we'll go one. Go, go, go. Three, two, one. <laughs> <laughs> <laughs> These blokes. Can I down Бля, она сейчас взорвется! Вешаная табуретка! Thank <laughs> you.